Доброго времени суток, вы с любовью. Я сейчас нахожусь в Голландии, город Хофф-Доп. Это 20 километров от Амстердама. По меркам, по голландским меркам, это считается очень близко. <связывая> недалеко со, столи... со столицей, и тут недалеко аэропорт. В общем, функционально город расположен очень-очень удачно. Потому что есть такие города... Например, как Зевинар мы ездили это два 2 часа и стоит очень далеко, считается. Вот по меркам, по меркам, значит, Голландии, это очень близко очень. Здесь у меня живет дочь. Это город Хофдорп. Насчитывает 90 тысяч населения. 31-е. Стреляют уже в фейерверки, хотя Новый год еще не наступил. Как выглядит частный дом? Вот, например. У нас у дочери появилось двое детей, и стала такая проблема, надо из квартиры будет переезжать в дом. Дома, конечно, здесь разной стоимости. Это как и везде, собственно говоря. И я бы вам хотела показать, что такой частный дом. Они совершенно отличаются. Я хотела бы показать, как выглядят частные дома в Голландии. И кто же здесь живет? Обычно здесь живут семьи с детьми. Пенсионеры уже выбирают себе жилье поскромнее, потому что и оплата совершенно другая. Вот данный дом состоит из четырех больших квартир, то есть это получается. Но ну, они называют это дома, но они соединены друг с другом, естественно, и цена этого дома намного дешевле. Здесь три этажа вот в этом доме, вот видите, да? Внизу находится кухня, обычная кухня, в нашем понятии кухня столовая, и с выходом во двор. Если у них такие дворы, маленький садик, они называют это не двор, а садик. Здесь вот перед каждым домом находятся полисаднички такие, свои дворики, столики, где можно посидеть, каштарники, и каждый как может, так и украшает эти свои дворики такие. И вот такая улица, например. В данном случае эта улица называется Атлетик, Атлетическая. На этой улице живает семья моей, моей дочки. Я вам хотела показать, что действительно каждый украшает по-разному. Смотрите, даже имеются анютины глазки во дворе посажены. Декабрь, и они замечательно-замечательно сидят. Так, это э, входная часть домов, здесь вот рядом стоянка и есть внутренний дворик, я вам сейчас покажу, как выглядит внутренний дворик этих домов, и это очень уютно и симпатично выглядит, у нас такого нет в России. Вот так выглядит внутренний, внутренний, такой, внутренний вход, запасной вход э, вот в эти жилые дома, которые я вам показала. Здесь обычно проезжают на велосипедах. И вот видите, стоят такие, как кладовочки, и там, и там у них обычно хранятся велосипеды, всевозможные ну, хозяйственные какие-то вещи, которые для хранения в доме ну, не пригождаются, скажем. Тут по три-четыре велосипеда обычно стоят, если двое детей, у каждого велосипед, у родителей, сами понимаете, как, как много велосипедов в Голландии. Конечно, разнятся по цене, по площади дома. Я вам хотела показать, что вот эти стенки из бьеночков, они везде-везде, это агрессивный, конечно, бьен, но он очень украшает и живая изгородь очень полезно. Чтобы никто тебя не видел, как ты сидишь, чем-то занимаешься во дворе. Каждый двор, каждый дом имеет свой двор, это обязательное условие. Вот мы вышли по внутреннему дворику к каналу. Каналы здесь везде, везде, везде, вот, видите они, ну на воде находится вся страна, поэтому что делаешь, все вот так обустроено у них с каналами, со спусками к каналам. Все это очень мило и красиво. Посмотрите, сеточка вот такая сделана. Не так, чтобы это было выложено, просто сетка, обрамление. Ты идешь, и очень мило все это смотрится. Здесь рядом, вот за этим каналом, находится футбольное поле. Можно поиграть, прыгать поскакать. Пожалуйста, как говорится. Как душе твоей угодно. очень много детских плащ и вот мы подошли к совершенно к другим домам я хотела бы на этом заострить внимание чем же отличается этот дом от тех которые я вам показала на четыре хозяина а этот дом на одного хозяина соответственно у него и площадь намного больше и дом обращен к каналу площадь у него и в дворовой части то есть Двора больше намного, и на водичку выходит. И вот такой тут дом уже стоит от 900 до миллиона евро. Так что цена очень сильно разится, если дом на одного хозяина и дом на четверых. Вот как я вот сказала, это, конечно, совершенно разная ценовая категория этих домов. Но не каждый может себе, соответственно, и позволить такой дом. Вот, посмотрите, дом на одного хозяина. Как он выглядит. Очень тихо, уютно. Машина здесь. Конечно, у всех есть машины, но как-то вот я не вижу такой суеты здесь. И бензин здесь, наверное, совершенно другой, потому что запаха такого нету. Вот. А вот в таких домах обычно живут пенсионеры, потому что уже содержание дома становится накладным, и пенсионеры переезжают в такие э, высотки. В основном они живут высоких домах. Я не перестаю удивляться. Декабрь и так много здесь зелени. Ну вот, смотрите, цвет набирает. Стоят красивые кусты. Ну это декабрь. Сегодня 31 декабря. Как же такая? Как же так, мы этого дожидаемся долго, цветения и красоты у себя в России заснеженной.